Еще вопрос про игрушки. Их у нас много. Как понять, что качественный пластик или нет? Пластик, который издает запах 100% некачественный сразу в мусорку. Пластик, который быстро ломается и сильно ранит. Ну, есть какие-то битые, битые игрушки, поломанные игрушки. Их тоже необходимо перебрать и выбросить. Вообще я рекомендую с большим количеством игрушек немножечко балансировать, да? то есть переполовините игрушки или поделите их на три части и периодически меняйте. Убирайте часть игрушек куда-то далеко, чтобы ребенок не доставал, и у него была возможность у него была возможность увидеть игрушку через неделю и успеть соскучиться, и при этом не создавать хлам, и не создавать накопители пыли. Ведь за игрушками тоже нужно ухаживать, а времени-то у мамы не так много, поэтому лучше протереть 2-3-5 игрушек, нежели перебирать всю-всю хламиду. Да? Вот, Поэтому игрушки... Китай, да, действительно, да, сейчас начал делать хорошие, качественные и игрушки, и в принципе многое полезных, ну, хороших качественных вещей оттуда привозят, но тем не менее следите, следите за тем, что вы покупаете. Да? Если вы даже в магазине чувствуете запах пластика или запах краски, пожалуйста, даже не. Не пытайтесь купить эту игрушку. Конечно же, вот, допустим, я часто наблюдаю мамы, которые рожали в Америке, привезли оттуда игрушки, они, они без красок. Они вообще, вот, допустим, резиновые игрушки для ванны, да? Они коричневого цвета, такого натурального цвета. Но, скажу честно... Ну да, здорово, натуральная, качественная игрушка, но она неинтересна, да? неинтересна потому что в ней нет цвета. Ребенок, вот есть и желтый утенок, и есть там, вот эта вот коричневая непонятного цвета рыбка. Естественно, ребенок обращает внимание на желтого утенка, на синего дельфиненка, нежели на э, вот эту не, блеклую э, рыбку. Э, краска тоже должна быть, цвета должны быть, но они должны быть тоже качественные.